Пусть скорее, ускорее! Под синим небом твоем, для дома место найдем. Мы не из той массы, что сидят но в счастье мы счастье сами куем. Мы правим, как захотим. На крылья к ветра. Богатство душ важнее, зато оценит верный друг тепло сердце и крепость. Пусть скорее, пусть скорее. Окликнул а И не узнал Свой голос Криплый Ты подняла Свои глаза А на щеке Блестит слеза Твои глаза Синее небо века не забыть Мне, где бы я не был Они прекрасны И чисты И совершенные черты. В чем ты плачешь, что случилось? По лесу шла и заблудилась Я землянику собирала И вот тропинку потеряла Вот эко не видали, пойдем Тропинку мы твою найдем Идем, красавица, со мной Я отведу Путы меня взяла, со мною ряды жикам и пошла, не мог понять и я сам не собой, что вдруг случилось Я а со мной? Тебя я вывел на дорогу, я крималась по ногу, меня в щипу поцеловала, и по дороге. Несмышленым И в жизни было неискушенным Но заиграла, жила кровь то была первая любовь Нет, не забыть эти слезы и эти белые березы Когда в тени березы идти, первые ожидания. Yeah черную плыла И в той степи во тьме скакали двое А степ, конечно, прерий была А двое, ну, конечно же, копое Далекий кабачок в ночи манил И были мысли каждого так схожи Единственный свой доллар достойно щупал бил И Джимми Доллар свой нащупал тоже ну что такое доллар для него? Подумал Джим, и Джима осенило, А спорим, пил за доллар, Я съем ложку вон того, Того, что твоя лошадь обронила. Ну что ж, давай, ворчит охотно тот, За это шоу, доллар даже мало, И вот уж Джим стоит, набивший рот, Жует, Убила доллара, не стала. Кажется мили, под ноги коней Молчание Мол, никто не нарушает Бил об утрате думает своей отжиме лишь украпкой уекает Огонь а все ближе к душа Так же рождите виски, что не выразить словами Бил с лошади слезает не спеша Ну что, друг, меняемся ролями? Ну что ж, забавно, мудрый Джим решил Как видно, наши вкусы совпадают И вот уж пил с новкою, рот напил И снова мили лошади считают Внезапно повод каждый дернул свой Ужасные мысли поражен ударом Послушай, Бим, Послушайте, выходит мы с тобой Все это съели просто даром Добавил Да, пузырь Но что с того, что Д'Артаньян Легко помет Зато отважен и весьма, Ведьма умен Его способные мозги себе хранят Немало нужных телефонов И важных имен Но не мечтай о нем, детка Не мечтай, забудь Если он его любит То не тебя, и ты знаешь сама, что судьба моего тела моего Факт не создает ему помех Артальян незаменим И он не прав, когда представился тебе Как один за всех Он будет веселый и красив Часам к пяти Забудет имя, обратившись к тебе на пыль А дарим беглым комплиментам И улетелись по стержам Антиклинтон бил, никогда жену не бил, в голову такое било, никогда не приходило. Никогда не приходило. В их нем били о правах Не записаны слова Дескать, бей супругу смело, но не часто и задела Но не часто и за дело, а у них на сотни миль Сюду, почитай, пиль Жизни могут положить Только чтоб по жить Только чтоб по жить Это здесь у нас, у русских Что? И ты уже в кутузке Там с правами что ты что ты? Все окей, одна забота Есть у них одна забота Президент, да папа, очень Очень вечно озабочен Каждый юбки тянет руки, даже приспускает дрюки. Да, а с Моникой себя вообще вел неподобающе. Платье девушки нахал, выходной обтрухал и его не постирал. Кстати, в о правах, не слова. Что от женщины не может схлопотать мужик по Очень-очень даже может. Миссис Клинтон бы побила, Этого котяру била. После всяких инцидентов. Но неловко президенту И вбежавшую печь Спросит, скажем, будто разгали, Что у вас там, не ли? Врать придётся так и сяк, мол, наткнулся на косяк. Где он там нашел косяк? А если утрос не поверит, Что под глазом след от двери, Пострадать из-за шалавы может статус сверхдержавы. Не может статус сверхдержавы. Эти янки, вот народ, обсуждали целый год. Он, мол, правду не сказал, где кого и как прижал. Где кого и как прижал? А тут встанешь после пьянки, Нет ни денег, ни работы. И подумаешь, эх янки, нам бы ваши бы заботы. И подумаешь, эх янки нам бы ваши бы заботы.